Я так счастлив, мечты сбываются. Спасибо, All World. Купить сейчас для меня машину. Не проблема. Сделал подарок для семьи. Купил новую, просторную квартиру. Вот сейчас я на рыбалке, а деньги идут. Прошло 4 года моего участия в проекте, и я действительно стал миллионером. Материальное благополучие всех участников системы «Всем Миром» – это реальность. С вами Фролов Владислав, город Москва, участник программы всемиром с 2012 года. На данный момент моя команда насчитывает более 100 тысяч человек. Почему более 100 тысяч человек, потому что на протяжении Четырех лет я занимался продвижением именно своей структуры, не отвлекаясь на посторонние дела. Когда я первый раз увидел э, презентацию проекта, то я не смог пройти мимо этой уникальной идеи. Наверное, каждый в жизни мечтал именно таким образом разбогатеть. Представьте, каждый житель Земли подарит вам по рублю, и вы в одночасье становитесь миллионером. Все, вы миллионер. Я не смог пройти мимо зарегистрировался, оказал финансовую помощь и начал передавать благотворительную стафету людям. После того, как я получил первые 10 долларов и вывел их на карту, я понял, что стать миллионером в этой программе просто дело времени. Каждый день на мой счет приходит десятки переводов от людей со всего мира с 2012 года с нами вместе работает благотворительный фонд всем миром вместе с фондом мы собираем средства на лечение детей с онкозаболеваниями первая в мире компания которая работает по схеме партнерского фандрайзинга теперь любой житель планеты имеет возможность из любого уголка мира Помочь детям. В одном проекте заложены две уникальных идеи. Доход и благотворительность. Аналогов нашей программе в мире просто не существует. Неприятно спасать тех, кто в этом нуждается. И становиться при этом внутренне богаче и финансово. Присоединяйтесь к нам, и вы не пожалеете. Программа ⁇ Всем миром ⁇ это моя жизнь, мой досуг, мое хобби, мой доход, мой бизнес. Вот так я порыбачил на славу. 250 баксов пришло. Желаю и вам того же. Присоединяйтесь к проекту всем миром», будете также рыбачить.